Видеоинструкция о том, как добавить аккаунт Instagram к странице. Так, переходим в управление рекламой. Нам нужно попасть именно в бизнес менеджер. А на страницу можно попасть двумя путями. Во-первых, имея к ней административный доступ в разделе управления страницами. Если страница привязана к бизнес менеджеру, через бизнес-менеджер. Первый вариант. Управление страницами. В списке управления страниц будет нужная страница. Вот онлайн, марафон, йога. Переходим по этой ссылочке. Если заходить через бизнес-менеджер, надо выбрать бизнес-менеджер, которым производится работа. Самому бизнес-менеджеру перейти в настройки компании, здесь выбрать страницы, нажать на кнопку показать страницу. Это два способа каким образом можно перейти именно на эту страницу. После того, как перешли на страницу, есть раздел Настройки в верхнем меню. Вот, верхнее меню. Переходим в раздел Настройки. В разделе Настройки ищем вкладочку Instagram. Переходим. После того, как здесь перешли, необходимо подключить аккаунт Instagram. Нажимаем подключить. Происходит авторизация. Здесь надо ввести логин и пароль от Инстаграма. На этом все.